Добрый-добрый день. Uh, у нас тема в том, что у нас есть серьезная проблема. У нас uh, в компании, у нас банк, uh, у нас в компании есть проблема с андерайтерами и uh, командой продаж. У них контакта никак не получается, у них всегда там вражда. Они просто ненавидят друг друга. Но ну, у них одна цель, но за это мы должны с ними как-то поработать. За это их не руководство позвонили нам, сказали, что надо с ним поработать. Вот. Даю немного информации нашей компании. Наша компания называется АББ, это Международный банк Азербайджана. Считается самым большим банком в Южно-Кавказе. У нас более 3000 работников, у нас ну, финансовый сектор. Большинство у нас, э, наши клиенты, это население Азербайджана. Вот так, примерно 95% это население Азербайджана. У нас проблема. я вам здесь не так хорошо видно. За это лучше компьютер открою, чтобы отсюда не было видно. <руют> да, у нас проблема. А, проблема с общением. Они недостаточно знают друг друга, потому что у них офисы в других местах. Один работа, одна команда работает в главном офисе, а другой в другом офисе. За это у них контакты никак не получается. С чем мы будем бороться? Мы будем бороться с конфликтами. У них очень серьезные конфликты. Они даже, когда звонят друг другу, они не отвечают. Чего нам не хватает работать вместе и узнавать друг друга? Да. Их неэмоциональный портряд. Это они агрессивные, вспыльчивые, Потом неэмпатичные, потому что они думают, что другие не работают, а другая команда думает, что... Другая команда не работает, такая система, вот такая у них проблема. Потом предупреждение есть у них, например, они если не отвечают друг друга на телефон, они думают, что они это делают чайно, что это, ну, как будто их не считают, не уважают, за это их телефон не открывают. А в реальности возможно, что у них есть тела, которые они должны сделать. Потом, и они не открыты для общения, никак, это будет вот самая важная проблема у нас. Мы за это, мы, мы хотим, чтобы наши гости обе стороны усердно работают, чтобы они поняли, что обе части усердно работают. И их цель одинакова, Потому что они обе, у них есть API на продажу. За это у них одна цель, что продавать кредиты и банковский продукт. Но они насчет этого не хотят Понять. Они делают свой KPI на 60%, и после этого они отстают, не хотят работать. Потом запомнить, что это не личное, это просто бизнес. Это только бизнес и все. Это точно не личное, у них нет своих конфликтов. Потом сделали эмпатию, что они обе части должны понять друг другу, что все работают усердно. Вот самая важная цель у нас здесь. Основное коммуникационное сообщение у нас, мы делаем акцент на единство. Мы хотим дать им вот этот акцент, что мы все работаем на одну цель. Мы должны продавать кредиты, наши ипотеки, наши кредитные, э, ну все на банк, банка, наш банкский продукт. У них у всех одно и целая часть. Мы за это хотим да, сказать, что мы как единство. Самое важное, чтобы они поняли. А вот сейчас они этого не понимают, они думают, что у них команда своя, у других своя. Вот так. Да, мы за это э, делаем вот так. Мы их собираем вместе, их приблизительно 40 человек. Мы их собираем э, в один, один ресторан. У нас есть очень классный ресторан, можете погуглить, Dreamland, Там э, есть ну, как, как центр гольфа. И за это мы их собираем туда, в ресторанчик. Делаем от них команды. Четыре команды, и они обе стороны, там 20-20 примерно. Их вместе 40. И из каждой команды, которая ненавидит друг друга, берем 5, и из других команд тоже 5. Мы делаем 10 на 4 команды. Они ужинают, они делают завтрак, не знаю, обед, все так далее. Они все вместе делают. Потом мы играем несколько игр. Мы делаем 10 игр. Кто выиграет, мы говорим в конце, кто выиграет, эта команда пойдет в гольф. Вот так. Чтобы у них была одна и целая мотивация. Чтобы они поняли, что мы должны быть как единство. За это они будут работать друг другу вместе. Потом, третье действие. На втором этапе мы делали игры развлечения а на третьем этапе на третье действие мы же меняем игры что делаем этот пять человек рассказывает другому 5 человеку насчет что они делают на работе весь день все рассказывают продажа команда продажи рассказывает все андрайтерам все что именно они пришли на работу все что они делают они рассказывают все в общем, они объясняют. И другая команда, андрайтер, они э, рассказывают все проблемы, ну, все их действия за день другому команду команду продаж. И после, и четвертое действие, они эти оба стороны выходят на сцену и рассказывают, что делает другая команда. Например, мы андрайтеры, и мы рассказываем, что делает команда продаж весь день. И другая часть тоже рассказывает, что делает андрайтера. В такой части они э, понимают, что на самом деле, что они делают в день, э, почему они иногда не отвечают и вообще какие проблемы у них. Потому что они думают, что другая часть не работает усердно. Вот такая проблема. А если э, на такой игре они будут понять, что именно они делают в течение дня. И в конце, кто выиграет, они идут на ужин и на гольф. Потом. Кто будет реализовать проект? У нас на команде 5 человек. Все будут вовлечены в этот проект. Я что делаю? Я разделяю по командам, объясняю все действия, что будет в течение дня. Также буду контролировать весь процесс. И из наших команд все будут работать за одним столом, за одним командой. Вдруг у них будут какие-то вопросы. Потом, способы измерения эффективности. Пора думали, что все у нас был этот проект, все сделали. А как мы можем понять, что это сделали, ну, это эффективно или нет? За это... О, да. Я на компьютер делаю, а здесь забываю. Да. Потом мы делаем их эффективности, ну, способ измерения. Во-первых, мы делаем опрос в сервере магии Мы отправляем им что? Ну что, вам понравилось ли? Что вам не понравилось? Ресторане? не знаю, в гольфе, на игр, на команды. Что вам не понравилось? Мы хотим это уточнить, чтобы на следующем наших мероприятий мы поняли, что нам надо сделать получше. Второе. Мы организуем встречи с их лидерами, потому что их не руководство нам позвонили, сказали, что вот такая проблема. Мы за это с ними делаем встречу, чтобы узнать, ну что, стало эффективно. У них уже какие отношения, у них же получается ли отношения или нет. В-третьих, мы возьмем статистику продаж за последние три месяца и сравниваем. Ну что, как было три месяца назад, а как сейчас? Мы это сравниваем, уже мы понимаем их неэффективность, стало ли лучше или нет. Потом мы проверим их телефонную речь между ними. Мы смотрим, они отвечают ли друг другу на телефон или нет. У нас есть такая статистика, мы можем взять это от Cisco, у нас э, телефон от циска, мы можем у них взять, что кто вообще отвечает, отвечали ли три месяца назад, сколько процентов отвечают сейчас, и что вообще они говорят между ними. Ну, корпоративный номер, конечно же. Э, смотрим, что они говорят и так далее. Вообще, как сейчас у них отношения. Э, в пятой уже стадии мы э, спросим у сигаретных друзей. Как мы знаем, Uh, сигаретных друзей у нас много. Можем узнать у них вообще, они в курилке насчет чего говорят. Потому что они всегда, когда ходили там курить, они всегда говорили насчет негативных вещей, что они уже надоели, с ним работать не так легко и так далее. Это же все слышат, все департаменты, все коллеги слышат. Мы можем спросить у них, как вот сейчас у них реакция. Сейчас, uh, ну, сейчас уже эффективно ли у них какие отношения они же стали лучше э, отношения друг к другу или нет и в самой последней стадии мы можем попробовать спросить у них косвенно чтобы это э, не полилось но косвенно хотя бы понять что ну как им понравилось ли и вообще у них сейчас отношения какое как мы все так нормально надо еще одно мероприятие или не надо все мы это должны понять. Но я думаю, что самое важное мы здесь для эффективности можем взять статистику продаж и э, встреча э, с их лидерами. Все? Вот так. Спасибо за ваше внимание.